Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу фикс Байфрона, не знаю сталкивался с этим кто-то или нет, я лично с ним столкнулся буквально пару дней назад, значит смотрите какая у меня была проблема, когда я запускал Roblox, он вроде бы как начинал запускаться, там что-то грузил, обновлял, в итоге буквально там через несколько секунд у меня тупо взял и перезагрузился компьютер. А дальше я попробовал еще раз в Roblox зайти, и у меня опять перезагрузился компьютер. То есть я пробовал, наверное, раз 5 зайти в Roblox, и у меня постоянно при каждом запуске Роблокса у меня перезагружался компьютер. И вот единственное, что мне помогло, это вот фикс вот этого байфрона. Вроде бы так он называется. Также, возможно, этот фикс а, сможет вам помочь, а, если у вас не работает инжект. А, либо же, когда у вас на одном аккаунте... Работает чит, а на другом нет. И чтобы вот он на втором аккаунте работал, вы можете это а, тоже попробовать сделать. Но в основном, наверное, все-таки вот это решение, оно помогает именно избавиться от проблемы перезагрузки компьютера при запуске Robloxа. Так, значит, давайте перейдем ближе к делу. А, что нужно сделать? Значит, нужно перейти по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Здесь вот будет ссылка на расширение. Переходим по этой ссылке. И устанавливаем вот это расширение. Оно уже, как видите, у меня установлено. Также это расширение установили больше 10 миллионов людей. То есть можно спокойно ему доверять. То есть ничего с вашим компьютером не случится. Можете не переживать. А дальше, когда установили расширение, а скачиваем вот этот файл. Так, что-то у меня чуть-чуть по-другому открылся. Скорее всего, у меня так открылся из-за того, что у меня установлено это расширение. Из-за этого он сразу открылся. Короче, смотрите, значит, перед тем, как скачать файл, сначала обязательно расширение установите, и после этого уже а, нажимайте на файл с фиксом. А вот открывается вот такая вот окошко такое. А дальше нажимаем кнопочку установить. А, нет, не сюда нажимаем. Переустановить. Ну, смотрите, в чем прикол. Вот у меня кнопка переустановить есть, потому что у меня уже до этого было установлено. Скорее всего, у вас здесь будет просто установить. То есть вы нажимаете установить, и у вас, по идее, должна установиться. Значит, смотрите, как это проверить. Заходим в это расширение. Если у вас все-таки не получилось установить, сейчас я вам покажу, как нужно сделать по-другому будет. А, так, тут как-то можно зайти в личный кабинет. Секунду. Значит, нажимаем «Создать новый скрипт» и смотрим установленные скрипты. Вот как видите, если в установленных скриптах у вас а, вот это вот появилось, как у меня, значит а, у вас эта проблема пропадет. А если у вас здесь не появился вот этот скрипт, а, значит получается нажимаем «плюсик». А дальше. Еще раз переходим по этой ссылке. Полностью копируем вот этот код. Либо же он у вас может открыться в текстовом файле. Либо же у вас может просто файл скачаться. Но ну, в принципе не суть. И дальше вот сюда вставляете вот этот код. Так, и теперь где-то должна быть кнопочка сохранить. Вот, сохранить. Вот, как видите, у меня еще появился... Новый скрипт, тот точно такой же, а, ничем он не отличается. Вот, кстати, написано, когда я его добавил 5 дней назад. А вот этот, вот, как видите, сегодня 0 минут назад. Отлично. Но его удаляем, потому что он мне не нужен. А, также смотрите, если у вас а, скачается какой-то файл, который не сможет открыться, а, как вы можете поступить? А, когда он у вас скачается, а, вы, значит, зайдете в загрузки. И файл, который у вас, допустим, появится, вы просто его вот так сюда перенесете таким образом, и он у вас здесь откроется. Дальше нажмете файл, сохранить, и все у вас получится. А также, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете посмотреть вот это видео, которое здесь есть. Тут немножко по-другому показывается. А если вот вы не поймете пойму, по моему видео, как это сделать, то можете посмотреть вот это. Вот, ну, в принципе, мне на этом все. Надеюсь, я вам очень сильно помог. А также данный телеграм-канал в основном используется для трансляции на Твиче. А, кстати, кто не знал, я стримлю на Твиче каждый день. А, так что, кто хочет присутствовать на трансляциях... Вот, кстати, смотрите, через некоторое время у меня скачался этот файл. Удивительно. Вот, и как видите, вот файл скачался, мы его тупо переносим. И вот он открывается. То есть, в принципе, тут, я думаю, все понятно. Сложного здесь ничего нет. Вот. Так, а насчет свеча, значит, смотрите. На твиче я стримлю каждый день. Так что, кому интересно за мной следить или вместе со мной играть на стриме, обязательно подписывайтесь на данный канал. Скоро я планирую также начать делать ERL-стримы. Думаю, будет весело. Так что, всех жду. А на этом я буду заканчивать.